Разработчик, Орион со спутниковой связью впервые взлетит в феврале-марте. Новый вариант российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Орион, оснащенный спутниковой связью, выполнит первые полеты в феврале-марте, сообщили РИА новости в компании разработчики дрона Кронштадт. В уточнили, что система спутниковой связи и управления позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия беспилотного летательного аппарата. В настоящее время дальность базовой версии Ориона, без спутниковой антенны, ограничена дальностью прямой радиовидимости аппарата с наземного пункта управления. Первый летный образец обновленного «Ориона» представили 27 января министру обороны Сергею Шойгу на новом заводе «Кронштадт» в подмосковной Дубне. Характерное внешнее отличие новой версии дрона – радиопрозрачный колпак в виде каплевидного наплыва сверху в передней части фюзеляжа. Под этим обтекателем расположен модуль спутниковой связи. Компания Кронштадт построила в Дубне первый в России специализированный завод по выпуску крупноразмерных БЛА, предприятие возвели в короткие сроки, с апреля по декабрь прошлого года. Кронштадт вложил в постройку нового завода, а также в реконструкцию корпусов и цехов ДМЗ в 2021 году 12,5 миллиарда рублей вне бюджетных средств. На новом заводе будет выпускаться вся линейка БЛА компании, включая Орион со спутниковой антенной, а также аппараты Sirius, Helios RLT и перспективные беспилотные комплексы. Разработанные компанией Кронштадт-беспилотник Орион относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета 200 километров в час, максимальная высота полета 7 километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона – 200 килограммов. Мировой стандарт. БЛА имеет среднюю массу, при этом, имея значительные показатели продолжительности полета и грузоподъемности. Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в заданном районе. Предусматривается установка до четырех ракет воздух-земля. Экспортный вариант БЛА называется «Орионэ». Вариант для ВС России называется и находится, как отметил ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Наличие у Ориона спутникового канала связи – это уже, можно сказать, мировой стандарт для беспилотных систем такого класса. Данная возможность позволяет более полно использовать летно-технические характеристики БЛА, снимая ограничения по дальности действия. Путем оснащения своих систем спутниковыми каналами связи сейчас идут все мировые разработчики систем аналогичной размерности США, Израиль, КНР, Турция и Иран, отметил он. По словам Федутинова, создание компании Кронштадт мощностей для ведения серийного изготовления разработанной фирмой беспилотных авиационных комплексов представляет собой позитивный пример грамотного планирования.